Всем здорово! С вами Игорий Узтв, как всегда. Ребят, э, подарили мне на день рождения пневматический пистолет сталкер Смотрите, такая коробочка. В комплектации один пистолет, одна инструкция, один магазин, 250 стальных шариков. Посмотрим, что он из себя представляет. Сегодня пойдем на улицу, из него пробовать стрелять. Что это, ребят? Инструкция. Инструкция у нас. И, ребят, пистолет сталкер ребят, пневматический. Вот, обойма. Обойма. Ключик шестигранник в комплект входит. Чтобы открыть и э, засовывать баллоны туда внутрь. Вот эта часть снимается. Засовываются газовые баллоны. Вот. Ну что, ребят, сейчас пойдем на улицу. Будем пробовать стрелять во всякие разные вещи. Посмотрим. Пробивает он его мощность, его силу, его всю его шляпу, короче. Ребят, идем в лес, зашли уже. Вот. Идем в Лосиновый остров. Ребят, взял, короче, я. Ну потом покажу, что я взял, буду стрелять э -э, и в овощи попробовал и в фрукты. Взял еще баночку классную, хотел в нее стрелять, потом понял, что хочу ее выпить больше, чем в нее стрелять. Ну потом уже в пустую в нее, шмальнем разок. Вот. Ну а так все, идем, ребят, до места назначения. Сейчас найдем какое-нибудь место с поверхностью ровной, чтобы можно было и камеру рядом поставить. Вот и как бы продукт, в который Чем ну, а -а мы взяли, ребят? Картошку, яблоко, апельсин. Жестяную баночку, пластмассовую баночку и стекло, ребят Попробуем, по вначале начнем с самого мягенького Самого мягенького, это у нас апельсинчик, потом яблочко, картошечка Как вы думаете, что потом у нас? Мне кажется, жестяная банка, потом пластмасс, потом стекло Попробуем пострелять во все, проверим, как мощность оружия вот. Так, ребят, все достаем, достаем Можно сказать, это у нас первая, ребят, зарядка сейчас будет Первая зарядка пистолета пневматического Самое интересное, ребят, что как будет вообще. Я его еще не пробовал. Надеюсь, в руках у меня он не разорвется. Вот. Так. Ну-ка. Так, заряжаем обоим. Вот что значит первый раз. Кис, научи меня. Научи меня жить. Почему они так хуво засовываются? Оттените вниз пружину с направляющейся, фиксируйте ее там. Заполните магазин соответствующими шариками. А так все просто было. Ну, как всегда, ребята, это русские. Сначала все сломаем, потом... Ты больше потерял уже. Это жизнь. Ты Почему? неправильно делаешь. Почему? Ну, сразу. Да нет, туда некуда. Mm. Бля, сюда выскакивают. Можно я попробую? Ты стреляла когда-нибудь? Только с ружья. Бля, я тоже с ружья стреляла. В ружье проще. Понимаешь, она вот застревает и тут вот, и все вот. Может, они по объему больше, чем должны быть. Подожди, давай возьмем базовые. Возьмем базовые шарики, которые шли в комплекте, ребят. Они реально как будто больше. Ну да, они больше, это видно. Реально. Все, они сразу падают внутрь. Я думаю, в чем косяк, блядь. Все, значит, Егор еще не полностью мозги-то пропил. Я не пью, ребят, для тех, кто не знает. Я не пью. Во, пошел процесс Пушка, ребята Чтобы вы понимали, ребят Мы в лесу, здесь вообще никого нет рядом За два километра Поэтому все безопасно Максимум, кто может выскочить Это белочка какая-нибудь Все Ребят, реально была проблема в том, что Сколько -то засунул? Заводские надо было а? засунул. Я много засунул Вот, смотрите я думаю, столько достаточно. А там, там еще одна пулька, и еще одна. Оставь их, пусть валяются. Почему? Они а от не от этого пистолета. Не от этого. Это 4-5 мм надо. Эти, блин. Эти, по-моему, пятерочкой. Так. Берем, ребят, шестигранничек. Сейчас баху, эти баллончики не подходят. Эти баллончики, я думаю, они в комплекте дали. То есть, ребят, откручиваем шестигранничком Поставили баллон, ребята. Сейчас, когда мы будем закручивать вот эту шляпу, она будет толкать баллон, и, соответственно, баллон откроется. Все, ребят, закручиваем. Должен быть звук, по идее. Ну, баллон активизируется должен. Я думаю, что... <смех> Он же должен проверяться, правильно? Он же не просто должен взорваться. О! Все, ребят, баллон, я слышу, шипит. Странно, что он шипит. Ребят, стреляем в эклесит. Даже не попал в апельсин. Ну, ты чего? Да я попадаю в него. Это вот так входит, слышишь? Я попал с первого раза, куда целился. Почти. Что, я даже не попал в апельсин? <клёх> ну ты чего? Я попадаю в него. Это вот так входит, слышишь? Я попал с первого раза, куда целился. Пробивает. Не надо в руках. Вот пробил. Вылетело. Вот. Да то вылетел сочно сейчас. Мне кажется, он стекло не пробьет, а отлетит в глаз. Так, Второй яблоко, ребят, теперь яблоко у нас. В яблоко сочно зашло. Насквозь вылетело, ребят, сочно вообще просто. Смотри, вот дырочка входа. Вот дырочка выхода. Вот он, сок. Отлично, ребята. Пушка. Так, картофель. Картофель. картофель. по идее, самая плотная, ребята. Но мне кажется, яблоко, это яблоко. Будет нипочем. Будет ни почем чем Ребят, опять же идеально. Вот вылетело, вот вылетела маленькая точка. Там железная банка идет. Железная банка. Так, здесь запись идет. Запись идет. Мне тоже не нравится, что на ри пошли. Надо подальше просто. Стай. сочи ребята! Просто насквозь. Насквозь, ребята, нахрен вышибло просто и мозги. Я вот боюсь, что 16. это в тире. Шоу процесс, ребята пульки там не плавают внутри она пробивает и не заходит туда наверное нет вот смотри с этой стороны вмятина есть выпуклость mm -hmm. а пулька там нет пульки а вон она плавает ребята короче ребят вон пулька смотрите плавает мне кажется даже стекло стекло может быть даже не пробьет ребятушки стек стеклышко да, я подальше отойду mm -hmm. Просто хлам, нафиг где вот это пушка, бля. Ох ты, на изи Молодец Так, ребят, расстреляли все, что могли Шмаляет нормально Это мы не пили, это мы не пили ребят вот. Всем спасибо за просмотр вообще, вообще. Просто огонь, честно. Поход был просто огонь. Ну и яблочко сейчас, естественно, я помою за